Квартира в Сочи с ремонтом всего по 136 тысяч за квадратный метр в жилом комплексе Бочаров ручей. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске квартира в Сочи с ремонтом всего по 136 тысяч за квадратный метр. При всем при этом парковочное место, на которое имеются документы будет вам бонусом. Если быть точнее, квартира находится в Сочи, в микрорайоне Новой Сочи. И я решил показать вам дорогу прямо с центра Сочи. Сейчас мы переехали речку Сочи. Прямо по курсу у нас парк Ривьера. Я сбросил счетчик, чтобы вам показать, что микрорайон Новой Сочи – это не какая-то тьма таракания, да, это Центральный район Сочи. Итак, засекаем дорогу и заодно поведаю вам, какие еще есть интересные предложения в этой весовой категории. Что я имею в виду? Ту квартиру, которую мы сейчас едем с вами смотреть, она имеет большую площадь. То есть получится три спальни, гостиная плюс кухня. Хороший вид из окна, это закрытая территория. В общем, квартира будет в жилом комплексе Бочаров-Ручей. Для тех, кто не знает, находится... Бочаров ручей на улице Клубничная. Сегодня у нас солнечный субботний день. На термометре 28,5 градусов. Пробок чуть меньше. Здесь обычно в час пик бывает небольшой заторчик. Как раз вот на съезде на улицу Красноармейская, на улицу Чайковского. И вот здесь по Виноградной улице, по которой мы сейчас едем. С правой стороны жилые комплексы ривьера дон строй такой скандально известный виноградная какой-то у нас по-моему 19 девятнадцатый дом Такой он, конечно печальный стоит но его наконец-то сдали я там кое-что продавал по очень привлекательной стоимости для инвесторов для перепродажи в общем сейчас тут все хорошо можно его рассматривать к покупке если вас интересует какие там есть предложения звоните пишите все расскажу виноградная 2b это у нас жилой комплекс Ривьера Плаза, то есть есть Ривьера Донстрой, есть Ривьера Плаза и есть Ривьера Сочи. С правой стороны мы проехали жилой комплекс Виктория, а слева был санаторий Сочи. С левой стороны будет санаторий Родина. Итак, будем смотреть большую многокомнатную квартиру и хотел еще вам озвучить, какие есть интересные предложения в этой весовой категории. Напомню про квартиру в моем доме, она, конечно, площадью чуть поменьше, чем ту, которую мы имеем смотреть. 78 квадратных метров, полноценная трешка с видом на море, а два парковочных места своих, цена всего лишь... 15 миллионов 600 тысяч, статус квартира полная стоимость в договоре, пройдет любая ипотека. Кстати, мы сейчас едем смотреть тоже квартиру со статусом квартиры, где будет полная стоимость в договоре, пройдет тоже любая ипотека. На Яна Фабрициуса в жилом комплексе «Бригантина» появилась большая квартира, 174 квадратных метра. Если ее отдадут за 25 миллионов, это будет просто, ну, просто подарок тоже многокомнатная квартира в хорошем жилом состоянии, собственно какая-то. но они немножко все разные, имеется в виду и по цене и по месторасположению. снова выставили на продажу квартиру возле Зимнего театра. если нам отдадут ее за 19,5 с миллионов, это тоже просто сказка. район Золотого треугольника представляете? 101 квадратный метр, две комнаты, плюс кухня-гостиная, прямо возле зимнего театра. Ровное место, цена, если 19,500, это будет просто, вот, звоните, пишите, скину более подробную информацию. И представьте себе, да, сейчас я вам озвучиваю квартиры в пределах 19, от 15,5 миллионов до, вот 20, до 25, да, это в жилом комплексе Бригантина. И есть, за 24 миллиона можно купить 25 соток земли. На этих сотках расположено два дома с ремонтом в хорошем жилом состоянии. 200 квадратов хозяйский дом и 200 квадратов спортивный блок. На территории находится теннисный корт, пруд с рыбой, красивое ландшафтное озеленение, бассейн, спортзал, сауна, джакузи. Ссылка выскочит в правом верхнем углу, называется видео «Царское поместье». Я до сих пор не могу понять, почему же по такой сладкой цене до сих пор мы не можем найти покупателя. Это Лазаревский район, всего лишь 9 километров до моря. Ну просто шикарное такое место, посмотрите, если у вас есть свободные 24 миллиона. Также хочу напомнить про дом, который находится в микрорайоне Макаренко на улице Вишневая. 86 г. Ссылка тоже выскочит в правом верхнем углу. Обязательно посмотрите. Сейчас на этот дом снизили цену. Продавали его за 38 миллионов. Сейчас готовы отдать за 33. При этом этот дом площадью 425 квадратных метров на земельном участке 700 можно разделить на 5 отдельных квартир. То есть это реальное инвестиционное предложение, то есть купить за 33, сделать там косметический ремонт, плюс там деньги на раздел, ну пусть даже он 40 миллионов вам обойдется, и эти 5 квартир, ну, никакого труда не составит продать тысяч по 170, я думаю, за квадратный метр, потому что это будут небольшие ликвидные площади, где вся инфраструктура в непосредственной близости длительно, эти квартиры можно будет спокойненько сдать, либо использовать как хостел, просто тоже присмотритесь к этому предложению. В общем, у меня всегда найдутся для вас интересные предложения поэтому звоните пишите с удовольствием помогу подписывайтесь на канал если до сих пор этого не сделали ставьте лайки дизлайки комментируйте буду а, вам очень признателен за это также подписывайтесь в Инстаграм, есть личный аккаунт есть рабочий а я сейчас сворачиваюсь с улицы виноградная на улицу клубничная собственно там где расположен жилой комплекс бочаров ручей здесь есть небольшой уклончик чтобы вы понимали, мы сейчас едем в сторону моря, то есть от данной квартиры до моря буквально 10 минут пешком. Рядом детский сад, ближайшая школа была на улице Виноградная, по-моему, 23-я там школа, если я не ошибаюсь, точнее гимназия вроде бы. И еще на Донской ближайшая будет школа, а детский садик вот он прям под боком. Значит, с левой стороны здесь такой бесплатный пятачок для парковки. Хотя у нас же есть свое парковочное место. Это вам будет не актуально. Автобусная остановка прямо возле дома. Вот он, 104 маршрут. Соответственно, у вас будет пульт. Подъезжаете, открываете и заезжаете. С левой стороны был мини-маркет, вот здесь вот с левой стороны еще один продуктовый магазин, закрытая территория, соответственно видеонаблюдение и небольшие коммунальные платежи. Итак, вы заехали на территорию жилого комплекса Бочаров Учей Вот так он выглядит, это шестиподъездный монолитный дом. В то время это считался полноценный бизнес-класс. Смотрите, хорошая Ухоженная такая территория с ландшафтным озеленением. Все-таки трехуровневая парковка. Я сначала думал, что она двухуровневая. Нет, она трехуровневая. И наверху еще находится спортивная площадка. Парковки, в общем-то, хватает всем. Давайте я сначала обойду дом, покажу вам все окрестности, а потом посмотрим саму квартиру. То есть дорогу я вам показал, сейчас вы понимаете, что улица Клубничная, микрорайон Новой Сочи совсем недалеко находится от самого центра Сочи. И обходим всю территорию самом конце видео озвучу какие еще тут есть фишечки которые вы можете получить при покупке данной квартиры поэтому а, обязательно досмотрите это видео до конца видите хорошая примовая территория ухоженная все коммуникации центральные собственная котельная вот кто-то делает ремонт видите сколько мешков вот ну как, вам на данном этапе внушительно. Квартира хорошей планировки. Разлетайка в разные стороны. Это второй въезд, чтобы вы понимали. И здесь вот есть еще такая детская площадка. До моря минут 10-12 минут пешком. Ну и вот еще спортивная площадка, но чувствуется, что тут никто не играет. Это общий балкон лифт грузопассажирский. Итак, заходим в квартиру. Это общий тамбур, как бы на две квартиры. Тоже такое некое преимущество. Итак, я в квартире. Общей площадью 154 квадратных метра. Просторная такая прихожая. Вместительный шкаф. Туда я заглядывать не буду. И сразу хочу сказать, что эти 154 квадратных метра можно разделить на две отдельные квартиры. Так что, кому будет интересно, звоните, пишите. Скину планировку, расскажу, как это сделать и сколько это будет стоить. Итак, это гостиная. Гостиная, она, ну, как бы совмещенная с кухней, да. Кухню сделали на лоджии. Но кухня изолированная и вполне себе нормальных размеров. С хорошим видом из окон. Вот там, под спортивной площадкой, это трехуровневый, точнее, двухуровневый паркинг. Там я, собственно, и припарковался. Там у нас имеется парковочное место, повторюсь, которое входит в стоимость. Кухня деревянная. Скорее всего, итальянская. Смотрите, двери тоже деревянные, натуральные. А это паркетная доска по всей квартире. Она идет практически. Эвкалипт вы понимали ну, кондиционер в каждой комнате на этом акцент делать не буду покажу кладовку просторная хорошая кладовка вот, где можно погладить белье посушить его ну, и все такое очень техническая комната кладовка и просторная гостиная перетекающая в кухню далее первая спальня со своим санузлом с душевой кабиной ну все так чисто аккуратно представляете что время сколько стоил этот ремонт то есть если вас устраивает вот такой ремонт тех годов но он чистый аккуратный то прям смотрите заезжай и живи либо покупай по 136 тысяч за квадрат Дели на отдельные две квартиры и продавать тысяч по 250. Так это второй санузел уже просторный, стоит стиральная машинка, биде, унитаз, ванна с джакузи. Видите, все такое модное. Да в квартире-то практически не жили, на самом деле. Вторая спальня. Ну, тоже, соответственно, кондиционер. Такая же. Просторная. Это Эркер. Полезная площадь. Со всеми балконами и так далее. Квартира 154 метра. Вот такой вид. А вот на той горе, чуть правее, находится резиденция ВВ. Бачаров-Ручей. Собственно, поэтому этот жилой комплекс так и называется, Бачаров-Ручей. И третья спальня. Тоже есть кондиционер, такая же просторная, огромная спальня с итальянской мебелью. В квартире все остается. Давайте еще на вид вот отсюда покажу вам. Не переключайтесь, дальше самое интересное. Итак, от жилого комплекса «Бочаров ручей» до самого центра Сочи получается менее 6 километров. Теперь касаемо бонусов. При покупке данной квартиры готовы своим покупателям оплатить перелеты, и проживание в отеле на момент сделки. Ну, конечно, в пределах разумного, понятно, если вы захотите на неделю поселиться в Хаят, то, извините, так не получится. Значит, стоимость данной квартиры 21 миллион, это получается 136 тысяч за квадратный метр, ну, там, с небольшой копейкой пройдет любая ипотека. Повторюсь, полная стоимость в договоре. В стоимость входит парковочное место. Поддержите, пожалуйста, данное видео лайком. Напишите комментарий. В общем, у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость Сочи. До новых видео. Пока.